Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Всем привет, друзья! Срочно! Общий сбор! Буквально пару часов назад вышла новая 201 глава манги от Мураты. И я, если честно, в шоке от происходящего там. Это уж слишком для одной главы. А еще я с уверенностью могу назвать эту главу одну из самых лучших. Итак, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Завтра на этом канале выйдет русская озвучка новой главы. Ну а сейчас давайте вернемся к манге. Флэш. Гару и Платинес продолжают битву. Флэш явно не успевает за двумя монстрами и в итоге он им проигрывает. Далее Гару своей техникой убийцы богов буквально проходит сквозь Платинуса и уничтожает его. А дальше нас ждет самое неожиданное. И самое крутое, что могло случиться. Нам показывают, как бог монстров в наглую пытается обмануть Тацумаки, представь пред ней в облике Бласта. Но не тут-то было. Бог монстров внезапно исчезает, а затем появляется Бласт. Сложно не заметить, что Бласт выглядит потрепанный, что, скорее всего, говорит о том, что он только что с кем-то сражался. Несложно додумать, что это бог монстров, который свалил из нашего измерения, почувствовал приближение Бласта но тот, судя по всему, сумел остановить злодея и пришел на помощь тацу. Кинги остальные были в шоке, увидев Бласта, как и Сайтама, хотя они Сайтамы недавно виделись. Бласт доверяет Децумаки Кингу, так как он сильнейший человек на земле, и открыв свой портал, собирается уходить. А в том самом портале мы видим силуэты других героев, а точнее, я более чем уверен, что они защитники вселенной Ван Панчмам и Бласт как раз таки и состоит в этой команде. Те, кто не дает богу монстров, захватить этот мир. А далее власть исчезает. Хочу поделиться с вами по поводу Появления Бласт и самого Бога Монстров А также тех самых Защитников вселенной Ван Панчман Давайте назовем их так Думаю это звучит круто Итак, вернемся к манге. Почему Бог Монстров пришел к Тацумаке? Дело в том, что он хотел дать ей такую же силу Как давал бомжу Императору Псайкос или Орочи. Остается лишь гадать, насколько сильно бы стала Тацумаке, если бы овладела такой силой Но к счастью, Бласт вовремя появился и сумел спасти ее от этой участи. То, как монстров появился в облике Бласта и пытался заманить Тацумаки. Выглядит очень пугающе и странно. Насчет защитников вселенной Ван Панчман, думаю, вы тоже заметили, что те самые герои. Но ну, я не уверен на все 100%, что это люди. То есть это могут быть герои из других планет в нашей вселенной. И им также угрожает бог монстров, который хочет захватить не только Землю, но и всю вселенную. Именно поэтому сильнейшие герои вселенной собрались чтобы противостоять этой угрозе. И в дальнейшем, надеюсь, нам расскажут про них подробнее. Глава просто огонь. И она мне безумно понравилась. Я разделю обзор на несколько частей, потому что там есть о чем рассказать. А также напоминаю, что завтра выйдет русская озвучка этой манги. Так что обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.